так продолжаем работать. Машина используется как думпер. Все здесь ребята сейчас будут выкладывать на сухую. Поможем где-то. Ну вот как мы начинаем. вот Смотрите, залили бетон. За... Сверху заложили камнями. И уже будем выкладывать все на сухую на сухую. Ну вот так. Начало рабочего дня. Чуть позже сниму, как это у нас происходит на самом деле. Камень немножко только обрабатываем, чтобы было лицо более-менее. В Тане, В Тане не пускай, Лего, Лего, В Тане. То есть хозяин хочет, чтобы это было под старинку, как не просто, чтобы сложено красиво, а именно вот как там заборчик, ну вот, как-то так нужно. Так что, стройте вместе с нами.